привет всем важное объявление 12 июня 2021 года в субботу пройдет второе всероссийское собрание отцов страны В программе среди прочего премьера фильма отец кинокомпании кондор говорят что фильм запрещен к показу на центральном телевидении где проходят мероприятие и как организован вход вы видите на экране ссылочку поставляю а также ссылочку на трейлер фильма счастливо удачи.